Всем привет! Сегодняшнее мое вот видео, видеоотзыв, я очень хотела, уже давно очень хотела его сделать на свои две открытые консультации, которые прошли у меня одна 5 июля, другая 28 июля, спустя три недели. И я просто хочу поделиться вам своими чувствами, своими достижениями, своими всем, что я имею на сегодняшний день и что я чувствую. Я просто убеждена, что это какой-то невероятный формат вот этих открытых консультаций, потому что за счет того, что их две, и есть вот эта дельта времени на то, чтобы ну, просто собрать все силы и как-то очень концентрированно выстрелить, да, для того, чтобы увидеть как, что изменилось в тебе, когда ты выстрелил, когда ты прилагаешь силы в этом состоянии. Мне поэтому кажется, что вот, вот этот формат, он просто ну, вот невероятный. И он дает невероятный выхлоп, вот, результаты у всех. Я убеждена просто у всех. Я могу так говорить, потому что я сама прошла эту консультацию. Моя дочка и мама прошли. Мы вот так, что называется, семейно. И те изменения, которые я вижу и в себе, и в них, ну, мне они кажутся просто чудом. Вот поэтому расскажу о себе, да, я буду говорить о себе. М -м -м. Моя первая консультация, она, вот, я пришла к ней из состояния, знаете, какое состояние у меня было на тот момент? Вот есть такая сказка какая-то детская, я ее смотрела в детстве много раз, заколдованная там мама этой девочки была, когда она, что воля... Что неволя, все равно. Вот это было мое состояние реально. Мое состояние перед тем, как я пришла на консультацию. Причем оно было так классно причесано снаружи, чтобы ну, никто никто не видел, чтобы я сохраняла это свое лицо, было фигуру, что я такая вся, вот в рамочке позитивная и так реагирую на все позитивно. А внутри был именно кризис, я и вот хочу подчеркнуть это, да, потому что я периодически плакала, мне казалось, что, ну, ну вот что же я пришла в эту жизнь и, играть, и что я делаю? Я проживаю, я просто профукиваю ее. Вот я сейчас говорю, у меня такие эмоции идут, потому что, ну потому что действительно это было как-то очень для меня. Ну, очень как-то значимо для меня. Я хотела очень поменяться. И именно в таком состоянии я пришла на консультацию. И, конечно, и Наташа, и Ирина ну, моментально они... Даже сказать сейчас... Вы знаете, после вот всех консультаций курсов, которые глубинные, которые я прошла, уже сказать, там, Наташа так четко с Ириной сняли информацию, попали в точку. Я думаю, сейчас уже никто из нас, кто действительно был на этом деле, не может сказать, потому что это даже, ну, язык не поворачивается, потому что они всегда так... Раз тебе, и прямо оттуда и ты думаешь, боже, ну как, откуда, откуда они могут это, как это вообще, да, происходит. И они мне прям точно выдали это состояние, конечно, я просто эм, была вскрыта, скажем так, да, я прям плакала от этого, вот. И я вынесла с этой именно вот с этой первой консультации, я прямо услышала их, я ловила каждое слово. Я после ее окончания, я тут же переслушала ее второй раз, третий. Может быть, кто-то из вас скажет, что это как, ну, что-то из разряда уже, знаете, кукушка уехала. Вот как угодно скажите. У меня было это ощущение, что это у меня какая-то... Ну, не знаю, спасательный круг бросили, да, я там тону где-то в океане, а мне бросили спасательный круг, и поэтому мне надо услышать каждое слово, все, что они говорят, для того, чтобы выжить, просто выжить. И основной посыл этого всего, ну, вот после первой консультации, он был такой, действуй, действуй, девочка, только это, у тебя все классно, у тебя уже вот все тут поправили, все сделали, почистили. Ну, максимально что называется и твоя готовность к этому есть ну ты ленивая действует и представляете я, видимо, до такой степени вот это вот впитала в себя, что я на следующий день встала, побежала. Я бывшая, ну как не то, что бывшая москвичка, у меня и сейчас еще такая прописка, но я еще полтора, уже полтора года как живу в своем доме, в подмосковье. И тут у нас село, там, да, есть небольшой городок рядом, то есть активность не такая вот столичная. Тем не менее, это был, да, вот июль месяц. Я поехала в этот соседний городок. Я нашла только все, что там возможно, из всего, что было возможно в летний период. Это танец в шестом, окей, okay, пойдет. Это были какие-то мастер-классы по лепке глины, потом ее раскрашивание, еще что-то. Все кругом записалось, все пошла кайфанула от этого вообще, от того, что люди такие прекрасные, там тоже занимаются и все остальное. И у меня было ощущение тоже, что ну, вот меня как завели, да, как трактор вот этот вот ржавый, я не знаю, с руки, с ноги, и вот побежали. Наташа еще говорила, говорит, мне хочется вас вштырить прямо, да, вот на этой консультации. И Ирина тоже сказала, что только действия вообще вам помогут. Вот, видимо, вштырили, не шутили, да. И я действительно как заведенная побежала сразу и начала это делать. Поэтому состояние мое изменилось совершенно категорически. Это началось, знаете, вот такой приток энергии. Мне все интересно. Я думаю, Боже мой, как я могла не видеть, что я такое, так столько интересных вещей, что так прекрасна жизнь вокруг. Я плаваю каждый день. Я там хожу 10 километров велосипед. Эти танцы, вот танцы не танцы, лепка. В общем. Столько всего интересного и состояние все время на подъеме. Я хочу сказать, чтобы было. Ну, как бы адекватность понимания, то есть я живу в реальной жизни, не то, что я в эйфорию такую впала, и вот я там бегала вот эти, вот этот месяц, и прямо жизнь такая нарядная вокруг меня только лишь, и ничего остального я не видела. Нет, мои зеркала, они как были, так и это просто единственная ручка, и листок стали моим теперь самым лучшим другом. И ни одну, ни одну ситуацию, я вам искренне говорю, вот за этот период, во всяком случае, да, я не оставляла ни осмысленный я ее либо прописывала либо просто осознавала и благодарила таким образом ну уж во всяком случае ложась спать я прохожу весь день для того чтобы отблагодарить все что у меня классного классного в любом случае за день случилось поэтому состояние поменялось ну вот так да, на 360 а второе, это, вторая консультация это когда, опять-таки, ну, невероятным образом девочки сделали со мной эксперимент по омоложению. Я знаю, что вопрос омоложения у них всегда, ну, то есть, был, уже этим занимались, и они заходили с разных сторон. И Наташа на консультации моей второй сказала, что простите, просто ему слезы были, да. А, что они а, уже года два назад им пришло, что они найдут, как это делать. И, и, и вот именно на моей консультации а, и, им пришло как-то попробовать это, да, с другого состояния зайти и сделать там определенные, а, определенные техники. И я вообще, я была настолько, ну, вот этим ошарашена, потому что эта тема меня всегда интересовала. Не столько даже омоложение, сколько долголетие такое комфортное, да. Я всегда смотрела видео все на ютубе про китайцев-долгожителей, японцев-долгожителей, и как вот они живут активной вот этой жизнью растяжка у них 80-90, еще что-то. И тут со мной делают этот эксперимент, я думаю, ну вот, да. Угу. Классно вообще. И у меня вот это вот, понимаете, появилась тоже вот это как ответственность, потому что это, ну, вот это достижение, которое Наташа с Ириной сделали, да, ну, вот это открытие, я бы так сказала, от меня оно тоже зависит, потому что они сделали свою работу вот на сто процентов со своей стороны. И теперь как бы вот мяч на моем футбольном поле, на моем поле, и, и теперь моя задача точно так же, понимаете, Потому что я точно знаю, можно профукать любую консультацию, слить любые там глубинные курсы, любые погружения. Если ты ну, все перевернулся на другой бок, образно, и дальше спишь. Нет. Если ты, ну вот особенно вот это сейчас с телом, да, делаешь, и я действительно, ну мало того, что я психически чищу сейчас себя ежедневно, да, я все-таки занимаюсь физическими нагрузками, и я решила отмечать, я завела дневник, и с радостью буду, ну вот, показывать через какое-то время, потому что без фото очень сложно, особенно когда там видишься цел, ну каждый день, да, сложно понять, что там что-то в тебе изменилось, именно внешне там, хотя все равно можно понять, но что у меня изменилось абсолютно точно, у меня начала меняться фигура, началось с фигуры, хотя про лицо мне тоже говорят, я его вижу каждый день, мне, видимо, пока сложно за такой короткий период оценить это дело, но мне дочка, которая приехала, сказала, мама, ты хорошо очень выглядишь, она всегда очень искренне в этом плане говорит, и, ну, окружающие тоже, да, но Фигура, именно ноги в области бедер, извините, да, вот это я могу увидеть. Я сама вижу, насколько они изменились, как они ну, они стали вообще молодые, реально. Ну вот как, вот мини-запросто, то есть купальники вообще просто супер, потому что вот в этом видно этой, Я буду все фотографировать, и, безусловно, для Наташи с Ириной эту информацию всю... Поставлять. Ну и третий момент, это, безусловно, я сделала сразу практику 100 глаголов после первой же консультации прямо. И первое у меня, безусловно, инфодайвинг, ну не безусловно, вернее, у меня так получилось, потому что я пою, чтобы, и это было настолько как-то естественно, что даже вопросов нету. И, в общем, я очень активно тоже к этому подошла. Я начала искать активно пару для погружения людей, которые бы согласились со мной, которым бы тоже это было интересно. Именно интересно. Вот это ключевое слово. Ну, никакого другого там, да. И просто хочу, и все. Вот просто мне это интересно. Другого слова нет. И я занимаюсь этим тоже активно. И вот все это, ну, оно какой-то вот такой невероятный подъем. Я, Наташа Ирина, я так вам благодарна. Я благодарна вам за, за то, что моя жизнь, она, ну, вот... Ну, она просто как раз вот, как будто... Это какие-то очень громкие слова. Я вот уже когда писала сообщение о благодарности просто словами, я в одном из последних уже Наташа написала, что я уже даже не знаю, как выражать благодарности словами. То есть я буду вам чувствами передавать. Вот мне и сейчас хочется опять чувствами сказать вам благодарю вот за все те изменения, которые и со мной произошли, и с моей семьей и с моей жизнью. Ну просто за то, что вы есть. Опять реву. Ну что это? Записала видео, все видео проплакала. Извиняйте. Ну, в общем, благодарности огромнейшие всем и тем, кто... Ну, вот сейчас стоит в начале пути, да, там думает, может быть, сомневается. Я не думаю, что кто-то сомневается, если честно. Что значит сомневается? Раз вы сюда пришли, вы уже, ну, вы уже здесь, это очевидно. Просто это не, не так все сложно. Тут действительно нужен интеллект и настойчивость, да, интерес нужен для этого всего. Так вот. Раскачайте в себе этот интерес, интерес к самой себе к тому, чтобы изменить свою жизнь, к тому, чтобы выстрелить, к тому, чтобы быть в числе людей-богов, жить в их окружении, видеть в своих людях, которые окружают таких же красивых, чистых, искренних, добрых людей. Поэтому давайте, давайте, пусть у нас будет все больше и больше. Все, пока!